В биографии жизнеописания Николая Васильевича Гоголя возникает больше вопросов, чем ответов. Одни говорили, что он был одержим темными силами. Другие говорили, что он вел строго монашеский вид жизни. Его произведения считали пророческими, призывающими к свободе, высмеивающими грехи человеческие и одновременно показывающие величие духа и уникальность личности. Личная жизнь Николая Васильевича была полна несчастной любви и непонимания, впрочем, как и у многих поэтов и художников. Также бытуют споры вокруг физического и психического здоровья Николая Васильевича. Мнения расходятся между версиями, что у него были длительные психические расстройства, вплоть до безумия, и наоборот, говорили, что он воспринимал другой мир, и не мог ужиться между этим миром и другим, более незримым. Отсюда и мистика и чужеродность в его произведениях. Также интересная тема в его биографии, вызвавшая много версий и замечаний, это тема снов. Он либо практически не спал, либо мог проводить во сне по несколько суток и более. Поскольку в медицине не существует объяснения так называемому литургическому сну, это можно объяснить лишь тем, что он жил не только в этом мире. Отсюда и возникла версия, что когда он начал описывать в своих рукописях то, что он видел в другом мире, и показал эти рукописи священникам, они сочли, что это нужно уничтожить, так как это вызовет угрозу сложившейся в то время картине мира. И более того, настоятельно рекомендовали ему уйти жить в монастырь. Николай Васильевич фактически служил доказательством невозможного. Он мог извлекать предметы из другого мира и любую информацию. Когда это стало известным фактом, он вызвал интересы вражеских сил, которые, в свою очередь, решили с ним покончить. И когда он был в очередном литургическом сне, они его похоронили. Хотя Воголь, предвидев это, все же пытался обезопасить себя, были упоминания, что он просил его не хоронить, даже если не будет признаков жизни. Раскопав могилу Николая Васильевича, нашли на внутренней стороне крышки гроба следы ногтей из-за безуспешных попыток вылезти оттуда. Кто был в этом заинтересован? Почему враги хотели его смерти? Почему он уничтожал свои произведения? Что он знал, о чем не мог свободно сообщить? что он видел, погружаясь в литургические сны. О чем или о ком он так усердно молился? Почему он писал свои произведения? Для кого?